Добрый день! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. С 7 марта вступил в действие закон, которым усилили ответственность за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима, режима военного положения. Вот. Этот закон, что он предусматривает? Я открыл сравнительную таблицу, чтобы было наглядно видно. Вот, например... Теперь лица, которые были признаны виновными в совершении государственной измены или диверсии, не, будут, не могут полностью быть освобождены законом про амнистию от отбывания наказания. То есть, они могут, могут быть освобождены от отбывания наказания после фактического отбытия ими сроков, установленных частью 3 статьи 81 этого кодекса. То есть амнистия уже на них будет не в полной мере распространяться. И вот изменили санкцию 111 статьи. Это государственная измена. Диспозиция осталась нетронутой. А вот санкция изменилась. стала это наказываться сроком лишением свободы на срок 15 лет или, э, то есть э, даже не от 12 до 15, да, как было раньше, а именно четко 15 или э, давичным, то есть э, по, лишением свободы с конфискацией имущества. Вот такие пожизненное заключение теперь будет. Раньше его не было э, в этих статьях. И э, статья 113. Диверсия. Вот э, Тут э, был, добавили, что те же самые действия, диверсия, совершенные в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, тоже э, с, добавили санкцию на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. То есть... Вот такие вот санкции. Достаточно жесткие, как бы сказал, по сравнению с тем, что было. И ну, если учитывать, что ну, вот военного положения не было, вооруженный конфликт уже был зафиксирован юридически, да. В принципе, могли уже ужесточить, да, эти, ну, санкциями эти статьи, наказания. Но ждали, пока вот... Не ухудшится обстановка. И вот сейчас уже таким вот образом увеличили наказание. Ссылку на эту, этот закон да, с, со сравнительной таблицей я добавлю в описании. Можете посмотреть детально. Вот. Берегите себя. Всего доброго.